Друзья, всем привет, кто нас смотрит. Наконец-то наступила пора отпусков. Пришло лето, а у нас всего 5 градусов тепла. Вчера даже пропархивал снежок. Поэтому мы едем греться и отдыхать на наши моря. Путь предстоит нелегкий. Нам придется преодолеть расстояние в 2400 километров. По кратчайшему маршруту. Мы проедем Ишкарлу, Чебоксары, Обойдем Саранск, Пензу. И через злополучный Аркадак выйдем на Балашов. Далее на Новохоперск, Калач. И выйдем на М4 в районе Богучара. Сделаем привал на автозаправочном комплексе около поселка Дядин. И на следующий день будем добираться до Керченского моста, уйдя с Ростова на Дану через станицы Староминская, Коневская. Тимашевск, Слоянск на Кубани, Темрюк. В Крыму мы планируем посетить места, в которых еще не были, такие как Генеральские пляжи, Чукракское озеро, Вулганакские грязевые вулканы, останки древнегреческого города Пантикопей в Керчи. Съездим на гору Айпетрии, Никитский ботанический сад, Севастополь, посетим Херсонес Таврический, Долину Привидений. Мы с капчик и можжевелую рощу в новом свете, до которых мы не смогли добраться в прошлом году в силу природных явлений. Снимать жилье и отдыхать мы будем в Судаке. Оставайтесь с нами, надеюсь будет интересно. Город-герой Йошкарла Ну еще не совсем Но скоро будет Через семь километров Итак, мы добрались до Ешкарлы. Время 6 часов 30 минут. За бортом 9 градусов тепла. Продолжаем ехать на юг. Позади. Продолжайте движение 45 километров. Чебоксары впереди. Отличная дорога между Ешкарло и Чебоксарами. Вот все бы такие дороги были. Вот так вот мы едем потихонечку. На круиз контроля 105 километров в час на дороге машин очень мало время 7 часов ну, надеюсь скоро будем в чебоксарах подъезжаем к чебоксарской гэс снимать ее нельзя поэтому покажем только подъезд боксар время 7 часов 33 минуты 11 градусов за бортом проехали 368 километров заправка кого-то штраф выписывают это Бурнардское шоссе здесь тоже идет ремонт срезали весь асфальт ну Чебоксары мы проехали довольно без пробок хорошо а вот здесь вот это пробочки небольшие. Но движемся. Потихоньку. Стали стоим. Пропускают, наверное, в одном направлении. Мостик в селе Порецком. Чувашская республика. А вот и село Порецкое. Река Сура. С одноименным названием. Сейчас поворачиваем. Через 250 метров поверните направо. На Ордатов. Направо. руки станция ордатов Респ... республика мордовия уже 17 градусов время 10 часов 46 минут проехали мы 587 километров скоро будем заправляться Панорама. Поля без крайней. Да, поля без крайней. Петяшевская заправка, пензин 95, 44,94 44,44 Скидка а. выходного дня Нет, это простой Виш Эхта 44,94, а простой 44,44 44. Скидка выходного дня Саранска, Саранск у нас с левой стороны. Температура воздуха уже подскочила до 24 градусов. Время 12 часов 18 минут. Проехали 400, какой 400? Проехали 693 километра. Это примерно по пути того, что мы сегодня должны прийти. Это тест трассы. Саранск-Пенза. Вот какую хорошую дорожку сделали в прошлом году. Пензы осталось немного. А дальше мы свернем на злополучный участок, который идет на Сердобск. доехали до Пензы первую развязку на Москву мы уже проехали сейчас будет вторая за бортом уже 25 градусов уже начинаем спасаться кондиционером Но разделись уже вот оно лето где спряталось от нас Проехали уже 820 километров. Расход по бензину средний 7,7 литров. Время час 47. Продолжаем движение. А вот и вторая пензенская развязка, которая идет вправо на Тамбов. Влево в Пензу. Мы едем прямо. Вот на этом перекрестке мы повернем направо. И уйдем на Сердобск. Он примерно находится в пяти километрах от развязки. Через 450 метров поверните направо. Вот развязка на тамбов. Здесь пост ГАИ, дежурят ГАИшники, всегда, практически. Идет дорога нормальная, она и была здесь уже сделана года два назад, едем дальше. Калышлей, такая вот дорога, дорога была местами новая абсолютно, местами старая. Но без особых выбоин свободно можно ехать. А мы сейчас объезжаем этот калышмей по безной И выйдем в сторону Сердобска. Сердобск Такая дорога была от Калышлея до самого Сердобска Очень даже хорошая Поиловская заправка в Сердобске Время 14.53 Температура 25 градусов Проехали 920 тысяч фруты 920 километров Цен на бензин даже меньше, даже ниже, чем у нас Так, отсюда не видно Не видно как раз за мной Ценник 95 43 95 92 40 45 сейчас заправимся отдохнем и поедем дальше Кофе это подарок? Да а вы. Кофе за свой счет. 110 рублей. Что? Что 110 рублей? Кофе? 10. 110. 110. Ты думал? ремонт дороги Оберните налево вот что сейчас сделали ну как вам? на мой взгляд, отлично Посмотрим, надолго или нет Ну вот от Сердобского вот, вот такая дорога Все идет От старой не осталось И это само следа Даже мост Который проезжали через речку Сердоба Там не только колеса можно было оставить, но и зубы Сейчас вообще идеально закатан Ты помнишь, там ямы будут? Не помнишь? Ну, а я помню Ну ладно, едем дальше Ртищево 15.43 Ну что сказать Плохие участки дороги отремонтировали Вернее, очень плохие участки дороги отремонтировали Но плохие еще есть Здесь там участок дороги наподобие стиральной доски. Ну километров 80 в час ехать можно. Ну еще остался один участок, это ротище Варкадак, который был тоже очень плохим. Сейчас посмотрим, что там отремонтировали. Еще один участок со стиральной доской, но здесь ямки золотали скорее всего там уже сделано. позади нас ужасный там километров пять наверное но это вот новый отремонтированный участок Он что что смысл что они делали видимо не хватило денег может доделать еще когда-нибудь еще один дикий участок Это уже ближе к Аркадаку в общем дорога ртещего Даркадака осталось ужасной причем здесь стало еще хуже, здесь уже асфальта нет. Ну участок ртещего сделались родоб вот один перегон, вот этот. Смотрите, <смех> как едут все, кто как. <смех> кто по левой, кто по правой. <смех> Лишь бы проехать. <смех> да. Так что, если кто-то поедет по этому участку, по, этой, по этому маршруту можно обратить внимание особо на этот участок поехали здесь аккуратно асфальт появился и о чудо в Аркадаке отремонтировали дорогу это уже город Аркадак Время 16.37, температура за бортом 24 градуса, проехали мы 1011 километров. Кручусь здесь еще и эти есть, радары, хотя асфальт и все, он уже кончается. Опять выбоина начинается. Примерно на полчаса. Сейчас 19.15. Mm -hmm. Проехали 1206 километров. Остается нам километров 250. Верните налево. И встанем на ночлег. это будет уже автострада М4 да, комаров здесь очень много облепили все стекло все люди ходят только отмахиваться кто в этих в пчелиных масках но все отмахиваются видимо здесь действительно какой-то этот самый какая-то аномалия с комарами ладно, едем дальше 9 минут Сталина ночлег Сейчас Сейчас переночу до рассвета, поедем дальше.